Так, вот сейчас закройте свои глаза и мысленно обратитесь к силам света и поблагодарите их за все. Если мы не будем постоянно работать над этим качеством, качеством благодарности, в первую очередь, силам света и всем окружающим то дальнейшего пути развития у нас не будет. Вот это надо себе, как говорят, бы, зарубить на носу. Если нет благодарности, путь в будущее нам закрыт. А в космический мусор путь открыт. Все у тьмы никогда не благодарят никого. Тем более силы света. Одно из самых высоких качеств, которое отличает человека ставшего на путь света, это абсолютное бескорыстие и благодарность. Благодарность, как говорят силы света, им совершенно не нужна наша. Они в этом не нуждаются. Зато очень нуждаемся мы в этом. Вот эти качества надо постоянно усваивать себя. Допустим, человек получает что-то, физическую пищу там, те же доллары, те же деньги, тоже все материальное, порохло получает, он не благодарит за это. Как правило, высшие силы, источник жизни не благодарит, а все исходит оттуда. Нет ни одного атома во Вселенной, который не принадлежал бы высшим силам. А этот двуногий кретим все это присваивает себе. Посмотрим, сколько развелось этих вот недоумков сейчас на планете, которые готовят себя в мусор. Особенно все эти мульти, миллионеры, мультимиллиардеры, вся эта мразь сатанинская. Так не будем же на них похожи. еще раз, которая будет здесь на земле существовать никто не благодарный не войдет поэтому все, что человек получает по части физического мира он за все это должен благодарить но еще больше он должен благодарить за то, что он получает по линии тонкого мира а что такое тонкий мир для нас? Но вот уже прозанимаясь три года, если не больше, и вы же имеете кое-какие представления, что дает нам тонкий мир, как плохое, так и хорошее, хорошее настроение, допустим, хорошее ощущение, хорошее чувство, все тонкий мир. Точно так, все мерзкое, всевозможные звериные эмоции, вся эта дьявольская гордость, которая себя выражает, как правило, в эмоциях животного порядка. Я знаю. Это как раз Астрал заявляет. То, чего надо избавляться, ту, это гадина, которую надо уничтожать. Тот, кто говорит, что он знает, это первый признак о том, что он не знает истины. Знающийся он никогда не скажет этого слова. А живущие ложью, тот всегда об этом говорит, что он знает. Так что вот имейте в виду это. Так, на прошлом занятии мы говорили с вами о высшей сфере тонкого мира. Оно в оккультизме называется первым небом. Ну, само слово небо, там, где нет Бога, но и нет бесов уже. Потому что им там не место. Точнее будет называть, называть именно вот это место небесами. Так вот у некоторых религиях это место называется. Небеса это старое лидийское или санскритское слово. Она означает, что там нет бесов, небеса, небесы, точнее, правильно будет произносить его, небесы, то есть нет бесов. То есть вся темная братья вот в ту сферу подняться не может, потому что там для них, ну, просто неблагоприятная обстановка. Там нет злобных сущностей, но зато нет и... И великих огненных существ тоже нет. Это как бы переходное состояние. Внизу чистилище, насколько вы помните, это нижняя сфера, состоящая из трех слоев тонкого мира. Это так называемая преисподняя там или адская область или чистилище, точно так как у нас здесь сфера материи. И одержание вот этой плотной материи, это тоже адская область. То есть, в эти моменты надо усваивать. У нас сколько относится вот к этой темной области? Твердой, жидкой, газообразной материи, да? Помните, да? Это физическая адская область, как бы. А высшие сферы физического мира, что это такое? Высшие сферы физического мира. Но четыре же мы эфира проходили с вами. Это эфирная область нашей планеты. Понятно, да? Эфирная область. Запоминайте эти вещи-то. В тонком мире, нижняя часть тонкого мира, это как раз и чистилище, Кама, Кама Лока. Вместо сильнейших желаний. Это все те, кто имеет разные желания, всевозможные грубой ошибки, на которых они зациклились, как говорят, они задерживаются там. То есть все ложные идеи, теории, на которых они застряли, все их страсти, все темное, застревает вот в этом чистилище. И так будет там человек находиться до тех пор пока. От этих энергий темных он не избавится. Верхняя сфера тонкого мира – это три высших слоя. Это вот так называемое первое небо. Ну, мы о нем уже говорили. Если в первый момент смерти человек просматривает в первые три дня после смерти, он еще не покинул полностью физическую оболочку, он там просматривает свой фильм. Фильм, только что закончившийся жизни, Сзаду, как говорят, наперед просматривает. Но при этом он совершенно нейтрально относится ко всему, что он наблюдает. То есть он не выражает. У него нет каких-либо чувств, приятных или неприятных. Он как посторонний наблюдатель, которому просто некуда течь, и надо просмотреть. Это все, что записано в самом тонком эфирном слое физического мира, так называемый отражающий эфир. Вот этот самый, ну как бы грубый вид памяти, где все абсолютно записано. Вот этот человек просматривает первый момент в течение трех дней. Лентяи просматривают в течение трех дней. Бездельники разные, убийцы времени. Таких много развелось у нас на этой земле. А те, которые более активные люди, более творческие, они могут просмотреть этот фильм значительно быстрее. Ну, может быть, часов за 12. Потом следующий просмотр будет уже, когда человек порвется с этой физической оболочкой, расстанется с физическим миром, с эфирной оболочки, заберет свой атом, атом семя, и уйдет в тонкий мир. Он там будет второй раз просматривать, в чистилище будет просматривать, в нижних слоях. Снова это же фильм. Только теперь с момента рождения до момента смерти. И вот тут-то, все мерзости, которые он делал окружающим людям, все гадости, все преступления, которые он творил против других и против человечества, это все возвращается ему. И, как говорится, на собственной шкуре он испытывает все страдания и мучения, которые он сделал другим. Вот это в чистилище все это проходит. Вот этот момент, значит, первый раз, первый просмотр, когда он смотрит совершенно нейтрально э, все, что записано в эфире. Теперь он будет просматривать в нижних слоях тонкого мира все, что записано в астрале. Вот это понятно, да? Усвоили это. Наматывайте на уст. Все это пригодится вам. Каждому надо будет умирать. А в первом небе, то есть в высших слоях тонкого мира, вот в тех трех слоях, тоже будет третий просмотр. Третий просмотр вот этого фильма закончившейся жизни. Но там просмотр будет опять, с конца и до рождения. Теперь и там все приятные вещи, которые человек делал окружающим, все то благо, которое он делал, все хорошие вещи, все хорошие чувства и мысли он посылал, в первую очередь там идет вопрос именно о разных чувствах и эмоциях. Теперь он все получает за это, уже как бы как говорят, в положительном виде. Он там получает блаженство столько, сколько он доставил другим людям, в точном соответствии. Это вот в первом небе, то есть в высших слоях тонкого мира. Теперь мы переходим ко второму небу. Док, вот человек, имеется в виду настоящий человек, не это временная смертная личность, а именно эго, наш приеденный дух, вечный и бессмертный. И вот когда человек вступает на второе небо, он уже расстался, он уже второй раз умер в тонком мире. Что значит умереть? Сбросить вставшую ненужную очередную оболочку. В данном случае он сбросил тонкую оболочку. Он в тонком мире умер. Вторая смерть. И оказался теперь в ментальном мире, в нижних слоях. А нижние три слоя ментального мира называются миром или сферой конкретной мысли ментального мира. Это сфера конкретной мысли. Это вот те самые мысли, в мы все с вами живем. Мысли, имеющие форму. Значит, это ментальная, как бы формальная сфера. Мы все формальные мыслители, все возьмем себя с мыслеформами. С утра до вечера, все 24 часа. Сбросив тонкую оболочку, человек вступает на второй небо то есть в нижней сфере ментального мира. Он там облечен в оболочку ума, или в оболочку состоящую из чьи из ментальной материи, как говорят на Востоке. Вот теперь человек содержит там три атома семени, то есть он силу физического атома забрал, силу эфирного, силу тонкого и там оказался. Теперь... То есть клюнг-эссенции трех сброшенных проводников. Если в тонком мире его тонкое тело было похоже на физическое, то в ментальном мире он приобретает оболочку, похожую на сферу. Обычно, вот когда человек уходит отсюда из физического мира, в тонкий мир, многие люди не понимают, что с ним произошло. Они считают, что они не умерли, и порой им очень трудно внушить, что они уже умерли, расстались в физический мир. Они в это не верят. Правда, когда они пытаются что-то схватить физическое, то это им не удается совершенно. Вот те, кто застревает между тонким и физическим миром, и еще обладает остатками эфирной, Материи, вот те могут устраивать полторгейсты и всякие межности здесь творить. Именно они эти вещи творят. Светлые сущности, они не застревают между физическим и тонким миром. У них нет того, на чем бы их можно было там задержать. А вот у всех этих темных сущностей, побольше отбросов человеческой эволюции, у них есть чего делать между тонкими и физическим. Если они даже в тонком мире окажутся, они все лезут сюда, потому что они здесь что их забыли. Кто-то забыл доллары там в банке или в сейфе, кто-то забыл барахло какой-нибудь, где-нибудь там спрятал, закопал. Кто-то гадость какому-нибудь ему сделал, он пытается отомстить. И страсти какие-то мерзкие были, шкурные, плотские, лезет сюда опять, понимаешь, утворить их. Вон ну, Дружко там сегодня по телевизору рассказывал, как эти, понимаешь, застрявшие между тем и этим, творят тут всякие гадости. То есть разные есть. А есть такие, которые вроде бы и чё-то неплохое тут порой сделает. Одна дама там стыдила этого, которая там делал между и Ну до каких пор ты нас будет что-то это самое издеваться над нами? Вызвал действие, Он потом стал предсказывать, когда с ним каким-то несчастьем произойдет. И семья с ним подружилась. А никакие попы, там, никакие вот эти вот из разных этих организаций, Лениу и так далее, ничего сделать не могли, пока сами хозяева не договорились с этим должником или, кто там, или кредитор, понимаете. Иное дело происходит, когда ну, этот переход с тонкого мира в ментальный. Человек вступает в сферу великой тишины. Поскольку ментальный мир – это мир звука, но звук – это вот не наш слой звук. Это нам звук, в общем-то, неизвестный. Вот все, что вокруг вы видите, это продукт звука, но не физического, а ментального звука. Все вокруг абсолютно. В ментальном мире все вещи, какие вы видим вокруг, и наше тело, в том числе физическое, и все остальное, звучит определенным аккордом. Вот этот аккорд нам пока непонятен, не виден, не ощутим. Когда человек только там появляется, он оказывается в ментальном мире, его окружает великая тишина. Он абсолютно ничего не слышит. Но, в первую очередь это потому, что ментальное тело у людей развито очень плохо. В ментальном плане люди глухие. Ментальное тело развито только у очень редких людей. Поэтому для нас ментальный мир – это сфера великого безмолвия. Ну и слышать нам пока эти вещи, видимо, не полезно еще. Зато слышать человек ничего не может, мыслить он не может. Единственное, что он знает, что он есть. И все. И вот в этом втором мире, он испытывает такое чувство, будто его пребывает в великой, безграничной, беспредельной вечности. При этом находится в полном одиночестве. Но не боится этого почему-то. Душа его там наполнена чудесным миром, о котором разные подвижники востока и запада, вот, скажем, христианские святые говорят. Наполнен человек там на втором небе таким чудесным миром, который превыше всякого ума. То есть невозможно себе его не представить, не вообразить, не почувствовать, пока не испытаешь вот, как говорят, бы, своим телом. Это первые момент, первые мгновения такие сколько не длятся. это наука далекого будущего, когда все эти вещи будем изучать тоже. Затем наступает пробуждение. Дух находится в том мире, где он на пороге своего дома. Но еще пока не дома. Он на так называемом небе. Ну, если первый мир, первое небо называется небесами, то второй называется небом. На первом небе нет бесов, и Бога нет, само собой. Второе небо – там, где нет Бога. Но вот вопрос с бесами пока не есть. При первом побуждении человек слышит звуки космических сфер. Если мы здесь слышим звуки физического мира, да, вот видите, да? Вон там шумит автобус, понимаете, тут ветер кто то там кричит, говорит и так далее, то там мы слышим, как звучат различные мысли космического пространства. Мощь ритмической вибрации хорошо известна всем, кто немного о ней размышлял. Одним словом важно условие, что второе небо или нижние слои ментального мира – это мир звука. Но в то же время, если тонкий мир – это мир цвета, ну, нижняя сфера тонкого мира – там довольно такие более плотные, грубые цвета, то есть цвета нижней части спектра, то верхние слои – это более тонкие, и оттенков там громадное количество. Таких оттенков цвета, как там, в физическом мире, нигде не найдешь, их просто не существует. А вот в ментальном мире, помимо того, что там как бы доминирует звук, там же и цвет также. Там звук рождает свет. Сфера конкретной мысли ментального мира – это в основном мир звука. Именно звук ментального мира. А если говорить вот как бы по линии оккультной, что ли, или эзотерической, части то звук ментального мира это слово Вначале было слово слово было у бога и слово было бог то есть слово ментального мира это творец сколько слов столько вещей одним словом это план вот скажем слово и планета появилась но это слово, этот звук, это слово может звучать миллиарды лет. Вот у нас слово сколько звучит времени? Ну, секунды, две, три, да? Пять секунд, скажем, слово звучит. Ну, да, какое слово? А слово ментального мира может звучать миллионы лет. Это план творения слова. То есть наше слово и там слово, это вот, допустим, сказал какое-то слово, и сразу в мозгах возникло что? Мыслеформа. Правильно? Таким словом, вот то, что мы с вами видим вокруг, вокруг нас все вещи какие есть, предметы разные, все вокруг. И жидкости, и минералы, и воздух, все это кристаллизованные звуковые фигуры архетипических сил, которые существуют в нижних слоях ментального мира нашей планеты. Деятельность человека в ментальном мире вот туда мы попали с вами. Что там делать будем? Там человек не ведет пассивное, сонное или иллюзорное существование, как нам пророчат хитроумные, но невежественные церковные богословы и болтуны всякие на эту тему. Всякие там уже комментаторы. Со святыми упокоя Христе душа раб твоих. Помните, да? Кто был у попов там, церкви. Никаких упокоений. Все те, кто там оказывается, не живее, чем мы с вами. Во много раз. Ну, правда, есть бездельник, которым те могут туда и не попадать, они упаковываются где-нибудь в чистилище там, в тонком мире. Пребывание в сфере конкретной мысли ментального мира – это период величайшей, важнейшей деятельности по подготовке будущей жизни, к будущему воплощению. Как, например, в сон каждый раз ночью у нас является активной подготовкой к работе следующего дня. Что мы в тонком мире делаем? Если мы на, удастся нам на время оставить, максимально не мешать нашему эфирному телу подремонтировать физическое тело, а сами в это время погуляем в тонком мире, то тогда утром встаешь и чувствуешь, что тело отдохнуло, эфирное тело тоже. Но если человек, если человек трется в нижних слоях тонкого мира, и все время цепляется и мешает своему физическому телу, видит там всякие эти дурацкие сны, которым верить нельзя никак. Такой человек, как, как правило, хорошо отдохнуть не может. Потому что хозяин все время тут около своего, около своей лошади трется. И отдохнуть, подремонтировать этот лошадь эфирной бригаде ремонтников не удается. А вот когда человек какие-то высокие мысли у него все-таки есть, он во время сна оказывается в верхних слоях тонкого мира. То есть человек, который желает другим всего хорошего всегда и культивирует себе это. Вот все люди хорошо отдыхают. А все те, кто ведут паразитический образ жизни, лентяи, разбойники, бандиты, преступники, одержимые теми страстями или мерзостями какими-нибудь, они дальше астрала, то есть темных сфер тонкого мира, не поднимаются. И они все время здесь вот трутся около своей лошади, то есть своего физического тела. Но я так грубо выражаюсь, пытаюсь вам дать понять, что к чему. Вот те отдохнуть своему телу не дают. Так вот, нижняя сфера ментального мира, или так называемое второе небо, здесь квинтэссенция. Трех тел человека, плотного тела, эфирного и тонкого, встраивается, встраивается в триединый дух. Вот он. Вот этот триединый дух. Туда входят три части. Божественный дух, жизненный дух и человеческий дух. Вот это наши с вами триады. Вот тот объем тела желаний, объем, все лучшее, что человек наработал в течение очередной своей жизни, при этом, если он работал, очищая свои желания, свои эмоции, все, что можно было взять у тонкого тела, вот наше тело желаний, видите, вот это триединое тело, триединая душа, триединый дух. Все, что можно было взять у тонкого тела, встраивается вот в наш человеческий дух. Видите, да? Если эмоции у нас были хорошие, чувства были хорошие, это все встраивается, обеспечивая тем самым более лучший по качеству ум человеку в будущем в своем воплощении. Теперь тот объем нашего эфирного тела, который наш жизненный дух наработал, трансформировал, оживотворил и тем самым спас от разложения, соединяется с жизненным духом. То есть вот наше жизненное тело или эфирное тело, вот оно. Оно соединяется с жизненным духом. Видите? Зачем? Вот этот опыт дает возможность обеспечить создать более лучшее эфирное тело, жизненное тело. То есть жизненное почему? Она дает жизнь физическому телу, будущему воплощению, и дает темперамент последующих жизнях. А вот тот объем плотно-физического тела, который божественный дух спас правильным действием, встраивается в него и обеспечивает лучшее физическое. И тело, и, и окружение будут приятными возможностями будущем физическом То есть вот наше физическое тело, вот плотное тело, видите, да? Вот оно. Все, что здесь полезного было, оно встраивается в Божественный Дух. Почему? Потому что физическое тело – это отражение Божественного Духа в нас. Само физическое тело – это отражение Его. И все, что в этом отражении будет соответствовать. Плана вот этого Божественного Духа он забирает туда. Все, что нет, будет ждать переработки. Вот все, что от этих трех тел, все, что не соответствует плану Божественного Духа, будет как мусор лежать до следующих воплощений, и хозяину надо будет все это перерабатывать. А как перерабатывать? Ну, съесть придется все весь навоз, и выработать чего-то, что? хорошее. Недаром Христос сказал все время, «Ищите прежде Царствие Божие, собирайте все самое ценное, самое лучшее». Одним словом, второе небо является истинным домом для человека-мыслителя. Но человека именно такого, формального мыслителя, Которые имеют дело с разными мыслеформами, а их бесчисленное множество во Вселенной. Даже вокруг нас тут вот, и в мозгах там полно всего. Сейчас если вот у каждого вытряхнуть, посмотреть, что он там своим вот этим формальным мыслителем делает. Ой, слушайте, что здесь будет? Выставку сейчас будут организовать тут. Даже у всех присутствующих взять эту формального мыслителя совсем того, что он там натворил, наделал, нам с вами хватит, наверное, на несколько жизней вот это все пересматривать. Здесь человек вот в этом втором небе или в нижнем слое от ментального мира обитает столетиями. Усваивает плоды последней земной жизни. Обратите внимание, момент тоже интересный. Здесь в этом вот на этом, находясь в этом втором мире, то есть в трех нижних слоях ментального мира, человек подготавливает для себя следующие земные условия. Очень важный момент, который лучше всего способствует его следующему шагу вперед. А каждое воплощение здесь физическое, там сколько оно, 50, там 70, 100 лет, скажем, или 200 лет или 5 лет, неважно. Это все называется одним шагом. Один шаг в будущее. А какой будущее, это другой вопрос. Кто-то вниз шагает, кто-то вверх. Звук или тон, или, как говорится, аккорд, который насыщает эту сферу, Явлен в человеке в виде цвета. Звук. В виде цвета. Когда он там находится, на втором небе. И вот это, и звук, и цвет, это его инструмент. Жизнь на втором небе, или в сфере конкретной мысли ментального мира, чрезвычайно активна и разнообразна. То есть там нет вот этого... Тяжелого, инертного, малоподвижного мозга. Тут там эти мысли у нас еле движутся, еле валятся, да? Тут вот. Там же в миллионы раз быстрее скорость мышления. Вот те, кто имели дело со своим формальным мышлением, когда мозг не очень здорово мешал, то о таких людях пишут, что вот они могут вычисление или возведение, скажем, в корень там 20 или 100 степени, буквально за несколько секунд проделать. Возведение в степень, там извлечение корня. Тогда как обычный компьютер, даже архисовершенный, там, в шестой ступени, этого не может сделать. Он сейчас компьютер есть, там триллионы операций в секунду. Это вообще трудно себе представить. Так вот этот вот, который считает, Таким образом, то есть имеет дело. То есть не мозг там его работает, а его ментальное тело, его формальный мыслитель, он работает быстрее, чем любой компьютер. И если у человека есть выход на вот этот, то он, получив задание, там, мгновенно обработав, выдает результат. Примерно то же самое делает компьютер. Только он занимается практически физическими вычислениями, а там это делается не физическим способом. Одним словом, звук, свет – есть инструмент человека, который там находится, человека-мыслителя. Именно вот эта гармоничная звуковая вибрация, как эликсир жизни, встраивает в триединый дух квинтэссенцию триединого тела от которого и зависит как раз его рост, его сознательность. Квинтэссенция. Вот этих трех тел, все самое лучшее, встраивается вот сюда. В письмах космических учителей, в письмах Махатма. ну, оригинал этих писем лежит в Британской Королевской библиотеке, значит, все самое лучшее квинтэссенция встраивается сюда. Этот процесс называется нарастанием. То есть вот наша монада, или наш триеддиный дух, он когда опускается сферу материи, он совершенно бессознателен. Ему надо наработать сознание. То есть он должен стать сознательным. То есть вот таким образом повышается его сознательность. Понятно, да? При каждом очередном воплощении Триединый Дух создает себе себе Триединое Тело и приобретает сознательность. Плод этой сознательности – Триединая Душа. И здесь, вот на этом втором небе, или в сфере конкретной мысли ментального мира, наше бессмертное эго, наш Триединый Дух усваивает плоды последней земной жизни и подготавливает среду для нового физического существования. Нельзя, конечно, говорить, что новые условия очередного воплощения определяются поведением и действиями человека в только что закончившейся физической жизни. Вот этот момент нужно тоже учитывать. То есть нельзя говорить, ну вот я в этой жизни то, что я натворил, теперь в следующей что-то будет очень и очень соответствовать тому, что я здесь делал. Это совсем неправильно. Потому что новые условия очередного воплощения определяются не только поведением, не только действиями, вот теми, которые человек делал в тот, что закончившись его жизни. Требуется, чтобы плоды прошлого были включены в тот мир, которому предстоит быть следующей сценой действия, то есть когда человек придет снова. Когда эго снова придет, то есть бессмертный человек придет снова приобретать свежие физические и собирать дальнейшие плоды жизни. Поэтому все обитатели вот этого второго неба работают над образами нашей планеты. Над образами жизни планетной работают. То есть все, кто находится вот в сфере конкретной мысли, вот там плакат висит, там вот вы видите, где там ментальный мир, все обитатели работают над тем физическим миром, тонким миром, который будет в будущем. Если работники скверные, и обстановка будет скверной на земле. Хороший, значит, хороший будет обстановка. То есть все, кто находится. Вот, в нижних сферах ментального мира, все они работают над этим и изменяют физический облик Земли. Производят перемены, которые постепенно меняют физический облик, чтобы при каждом воплощении физической жизни была готова другая среда, где человек мог бы приобретать новый опыт. Климат, флора, фауна изменяются человеком под руководством высших космических существ. Но это не значит, что космические существа будут исполнять прихоти разных придурков. ну вот туда такие любители, сластолюбцы, понимаешь, придут и изменят здесь так, что везде будут одни казино, и кабаки, и публичные дома, понимаешь, и рестораны. Мир именно таков, каким мы его сделали. Как каждый конкретно делал, так и все коллективно. И будет следующем мир на планете таким, каким мы его все сделаем. Ученый-оккультист Востока, то есть человек, знающий космические законы, видит во всем происходящем проявление именно духовных причин, не исключая и все учащающиеся тревожные сейсмических толчков. То есть планета беспокойно себя ведет, ураганы, наводнения, кризисы разные, в том числе экономические, землетрясения, извержения вулканов. Это в первую очередь объясняется главной причиной – материалистическое мышление современной науки. То есть с церковниками разного толка, от них уже толку никакого нет. На них возлагать надежды, силы света не могут, они себя уже зарекомендовали с отрицательной стороны, давно к тому же. Поэтому сейчас вся вот эта миссия возложена на науку. Но наука, к сожалению, пока еще вульгарно-материалистична у нас. Вот те вещи, которые нам рассказывает тоже Дружко, тоже Прокопенко... В своей теории невероятности и так далее. Все эти ребята журналисты. Ведь там мы, слушайте, с вами не видим вот среди всех этих программ каких-нибудь серьезных ученых, которые нам объясняли бы, почему вот то или иное происходит. Вы смотрите эти вещи? Там нет представителей академической науки. Там есть только какие-то так, это знаете. Люди, по собственной инициативе там чем-то занимается не имея никакой поддержки ни от одного государства понимаете ни от этой академической науки и вот это, это самая опасная часть это беда нашей планеты беда самая страшная или какая главная беда это то что у нас наука вульгарно материалистична и при этом это умышленно все делается темными силами, которые правят планетой. Правда, главаря уничтожили в 1949 году, но остались его пока еще маршалы и генералы, недобитые. Они не хотят финансировать вот подобные исследования, а если и финансируют, то только для себя. То у них вот сейчас черную магию они используют для того, раз, разработки в области черной магии финансируются главными глобальными финансистами планеты, только с, по линии, как бы установить господство мировое над всеми нами, чтобы все мы стали такими куклами, которыми управляют за ниточки и веревочки. Сейчас война идет не на физическом плане, а на тонком, ментальном плане. Война против всего человечества планеты. Действенность человека вот во втором небе или небесном мире не ограничивается лишь изменением поверхности Земли, который предстоит быть ареной его будущих битв за покорение физического мира, за приведение его в законное состояние. Оказывается, каждый из нас, оказываясь вот там в сфере конкретной мысли ментального мира, каждый из нас активно выясняет, как построить физическое тело, который предоставила бы человеку лучшие средства для выражения себя. Вот это чрезвычайно важный момент. Оказывается, там не какие-то, понимаете, космические строители, там, элохимы, строят, не какие-то там боги, или Господь бог, там или кто-то там выдает, как Папы нам рассказывают, что каждый раз человек при новом воплощении сюда, ему там некий бог изготавливает его там душу, понимаете, а родители тут дают ему тело. С этим предом поповским надо расстаться уже давно. Но сейчас время такое, видимо, приходит. То есть каждый строит себе новую личность. И в первую очередь он тренируется в том, как построить приличное физическое тело. Учится на этом втором небе. Ведь назначение каждого – стать космическим, творческим, познающим существом. И человек нашей планеты, да и везде вообще-то, он как бы служит в учениках иерархии света. То есть у тех существ, которые стоят намного выше нас с вами. Мы дети их. И все человечество у нас на этой планете находится пока еще ну, говорят, что в младенческом состоянии. Но кто-то говорит, что немножко подросли. В течение очередной своей небесной жизни, то есть жизни вот на этом втором небе, человек учится выстраивать разные тела, разные формы, в том числе и человеческие. Вот, кстати, в то время, когда мы особенно занимались этим делом, мы одели вот всех животных, которые у нас бегают сейчас по планете, в определенные тела. Вот тогда мы сотворили хищников тоже. Мы уже сами были хищниками. Оттуда и хищники появились. Потом этот процесс творения нам прикрыли. Сейчас ни одного нового животного не появляется. А одно время мы творили этих динозавров. Помните, да? Много их очень было. Нам силы светской львы Что это вы такое понаделали? И ныдом их ликвидировали, А сейчас наши умники носятся с этой мыслью: Как же это динозавры то исчезли? Куда это не вдруг? Были и нету. Должны же остаться немножко. нравится динозавры кому-то, да? Зато млекопитающих потом разрешили нам творить. Но мы натворили их. И пожрать их стали все одно, да? мясо это жрём, понимаешь, миллионами туш, трупы животных поедаем. Здесь безобразие. Если с другой планеты немножко более разное посмотреть, вы услышите, здесь самый настоящий ад. Ранее мы говорили о том, что есть силы, которые действуют как на положительных, так и на отрицательных полюсах различных эфиров человека и планеты. Вот мы там Помните, перешла шла о химическом эфире, да? У него есть как положительный, так и отрицательный полюс. Помните, да? Жизненный эфир там положительный, отрицательный. Световой эфир положительный, отрицательный. Отражающий эфир, четыре вида эфира, они имеют два полюса. Тот и этот, да? Помните, да? Или очень сложно все это запоминать, конечно. Но у вас у всех там есть копия лекций, там, почитывайте. Оно плохо усваивается, конечно, потому все это для нас наука... Нас ведь не учили этому ни в детском саде, ни в школе, да? Ни в институте, если кто учился. Ничего там этого нет. А это же самое главное, между прочим. Но силы зла, которые правят планеты, вот в этом совершенно плане не заинтересованы, чтобы нас этому учить. Для них это смерть. Для всех сил зла. Вот сейчас всех головей собрать бы, скажем, вот, и учить бы этих вещам этим. Они сейчас все дрыгли бы здесь вот сидели, потому что это совершенно не входило бы в сознание. Они все бы спали тут, я вам точно говорю. Почему? Потому что астрал, который правит, он бы выключил у них вот эту линию сообщения между физическим сознанием и вот этим триедином эго. Те, кого мы, находясь в дремучей невежестве, называем мертвыми, на самом деле это те, кто помогает нам жить здесь. Вот эти мертвые, которые живее нас, живых, в свою очередь помогают природные духи, духи стихий, которым те, кто там вот находится, на втором небе, приказывают делать то ли это. А человека направляет в своей работе космические учителя, учителя света из более высоких творческих иерархий нашей Земли и Солнечной системы. Вот они в свое время помогали человеку строить свои проводники, то есть элементы своей личности, временной смертной личности, еще до того, как человек обрел самосознание. А самосознание когда? Вот когда каждый из них, из этих великих сущностей, дал нам искру разума. Вот с этого момента у нас что? Мы встали на путь самосознания себя. А кто мы такие? Вот многие сейчас не задают вопрос, а что он такой, зачем он сюда пришел вообще, кто он такой, Ты ему совершенно наплевать. Еда есть, развлечение есть, и все, он считает себя телом. Вот такие самосознания еще что? Не обрели. А те, кто начал задумываться уже, а зачем он сюда пришел, то он такой, да? Вот тут уже можно говорить, а вот, понимаешь, пытаются себя осознать. В этом случае им обычно подсовывают всевозможные Касался Христос камни вместо хлеба. То есть вместо истины ложь. И эти несчастные на эти лжи ловятся. Но им тоже им полезно. Надо же научиться распознавать, где ложь, где истина. А лжи наелся, понимаешь. А потом получит, естественно, за это ужасные условия существования. Тогда он еще сильнее задумается, Еще же так получилось-то. То есть, вот находясь там на этом втором небе, после того, как человек уже мысль такая у него. А что это такое? Что если это представляет? Вот если такая мысль появилась, он уже с этой мыслью вот в ментальном мире, в нижних слоях, начинает сам участвовать в строении своего тела. А тело у него какое? Три единое тело, видите, да? Схема. В тонком мире вот во время сна мы тоже каждый раз строим, там как-то участвуем в улучшении своего тела. Но это делаем бессознательно. А вот там, на втором небе, когда мы отсюда уходим, покидаем физическое тело, мы уже там такому строительству обучаемся сознательно. Уже нас этот вопрос интересует. Нам не хочется, чтобы нас засунули во что-то такое, что сделано было кем-то. Даже сейчас он квартиру строит, и хотелось бы посмотреть, может, хотеть что-нибудь по-своему бы сделать? Да, причем ее получить-то? Правильно, да? И каждый хочет что-то там свое. Художник учит развивать меткий глаз, который способен схватывать верную перспективу, защищать цвета и оттенки математика приходится иметь дело с пространством, потому что математика описывает пространство. А способность вот такого пространственного восприятия связана с деликатным устройством нашего уха, каждый из которых настроен на одно из трех измерений пространства. То есть ухо определенным образом устроено, оно тоже троякое, оно имеет три таких там устройства, каждый из которых настроен на одно из трех измерений пространства. А у нас сколько здесь измерений? Три, да? Здесь вроде да. Логическое мышление, математические способности пропорциональны утонченности вот этих строений нашего уха. Почему? Потому что ухо самое совершенное у нас орган чувств. И он связан как раз вот с этим, с этой нижней частью ментального мира. Музыкальный способность тоже зависит от этого фактора. Но в дополнение к правильному устройству вот этих полуокружных каналов в ухе требуется еще чрезвычайная утонченность струн картин или палочек корти. Карти, это у один, его имя этого исследователя. Вот этих вот стул или палочек, или камертончиков, их можно так даже назвать, около 10 тысяч человеческом мухи. Причем каждый этот камертончик способен размещать до 25 тонов, или звуковых оттенков, или называют еще опертонов. У большинства людей вот эти палочки улавливают лишь от 3 до 10 вместо 25. Поэтому у кого три улавливают, говорят, вот ему на ухо там кто наступил. Ну, медведь, слон, там еще кто-нибудь, сосед. У обычных музыкантов каждый улавливает максимум обычных до 15 оттенков звуковых, каждого звука, каждого тона. До 15. А вот музыканту, более развитому, который хочет воспринимать и записывать музыку вот из этого, из этого второго неба, да, из, из нижней сферы ментального мира, требуется гораздо больший диапазон, чтобы различать различные более тонкие звуки, их оттенки, определять маленький диссонанс самых сложных аккордов. И вот о людях, которым нужны органы такой повышенной чувствительности для выражения их способностей, силы света, о таких людях заботятся особо, как именно заслуживающих того, и требуется более высокий уровень их развития. Никто не ценится так высоко, как высокоразитый музыкант. Это понятно, потому что художник, например, обычный, Черпь своего вдохновения в основном из мира красок, из тонкого мира, из мира желаний, вдохновение оттуда получается. Музыкант же старается донести до нас атмосферу еще более высокой сферы, то есть второго неба, не первого, а второго, то есть из более высокого мира, чьими гражданами мы, как существа духовные, являемся, по сути дела нас пока вот туда пускают вот в эту в нижнюю сферу тонкого мира на второе небо на более высоком третьем небе нам пока так особо делать нечего. но там еще более интересная ситуация Музыкант же выполняет высочайшую миссию ибо над всеми способами выражения душевной нашей жизни не духовной а душевной над всеми способами выражения душевной жизни, царствует музыка. То, что музыка отличается и превосходит остальные виды искусства, вполне понятно, если вспомнить, например, что статуя или картина остаются после своего создания неизменными. Они извлекаются из тонкого мира, из мира желаний, художника, скажем, там, скульптора извлекается оттуда и запечатлевается, то есть кристаллизуется в виде картины, в виде скульптуры, в виде вот какого-то там строения, там, скажем, или дома, там, дворца, или стула. И все. И теперь они остаются до самой своей смерти. Значит, кто-нибудь там не поцарапает, не разобьет, там, не А переделать уже практически, ну, сложнее уже, да? А вот музыка, принадлежа к миру небесному, еще более высокому, она более текуча. И должна воссоздаваться каждый раз, когда мы ее желаем услышать. Вот сейчас музыки нет. Надо включить маитофон, да? Проигрывать или пригласить группу актеров, ар артистов. Чтобы услышать что? Музыку. То есть она не висит все время, на стенке не висит. Музыка. А картина может висеть, статуя может стоять. Ее нельзя заточить, вот, например, как статую, скажем, или как картину. И нам вообще-то, говорят, лучше, конечно, как бы отслушать музыку живую, живьем. Вот музыканта, вот он тут от извлекает ее. А вот уже записанная музыка, видите, это, это как бы мы подразумеваем, что вот там кто-то играл, а порой даже не знаем, кто играл, да? Слышим только уже звуки. То есть это уже не живая музыка. Понятно, да? Точно так, и а фотографию, статуи видим, допустим. Инструмент, при помощи которого человек чувствует музыку, представляет собой самый совершенный орган чувств в человеческом теле. Глаз ни в коем случае не является таковым, в отличие от уха. Ухо слышит каждый звук без искажения. А если есть искажение, то ухо обычно сразу чувствует искажение. Глаз часто искажает то, что видит, и порой не понимает он, видит реальность какую-то или искаженную отображение этой реальности уже. Кроме музыкального слуха, музыкант еще должен иметь руку развитую, соответственно, чтобы она была развитая рука, и тогда он может воспроизводить мелодии. Более тонко, более совершенно. Закон природы гласит, никто не может обладать более совершенным телом, чем он в состоянии его себе построить. Закон природы. Очень важный закон. Никто не может обладать более совершенным телом, чем он в состоянии себе его построить. Вот каждый себе, находясь в ментальном мире, в нижних слоях, строить себе тело. Сначала ментальное, потом тонкое, потом эфирное, потом физическое. То есть сам дух создает себе вот это. А, естественно, мы же все знаем о законе кармы, да? О законе кармы знаем да? Сразу вопрос. Стой! А как же карма? Где она? Карма-то где? Разве карма куда-то ушла и не участвует в этом деле? Действительно, да? Возникает вопрос или нет? Оказывается, оказывается, значит, вот находясь там, в ментальном мире, в этом втором мире, мы создаем себе, так сказать, новую личность. И каждый создает новую личность и все ее элементы, вплоть до физического тела, и все он так делает, насколько умеет это делать. Понятно, да? Насколько способен построить это. Кто-то забудет ногу себе сделать, без ноги рождается. Кто-то глаз не может как следует себе сделать, допустим. Карма – это умение. Умение, а не возможности. Возможности много их, вот огромное количество, бесчисленное количество этих возможностей. А вот умение, это точно так как вот взять, перед человеком разложить массу всякого материала и сказать в строй. Вот все, по-моему, пожалуйста, встрой". Вот они тебе возможности, вот, пожалуйста, передствуй. И что он построит? Вот собери тут, по пять человек, миллион собери, и каждый себе что сделает? Свое. В силу своего умения. Вот это и есть карма. Каждый, что построил, и что из этого получилось, и как теперь в этом вот он будет жить, вот и все. Даже каждый строитель. И чем лучше будет построено, тем, естественно, лучше будет вот это строение. Или лачуга будет какая-то, или дворец. Или вот такое тело, какое сейчас носим, или планета будет им создана. Понятно, да? Каждый из нас строитель. Космический строитель. Но один из всех предоставленных возможностей огромного стройматериала, хаос, это же строительный материал, построить себе курятник, Другой построит что-то поприличнее. А кто-то уже может планету построить. Вот такой называется что? Планетарным уже духом. Строителем планет. Мы же пока курятники строим. Вот это тело себя построил, и вот у него влез. И потом еще посмотрел, ой, что-то как-то не очень это тело мне нравится. У других-то получше. Да? Ну, понимаешь, там какой это... Ой. Там тот есть, это он, он, он еще может, а он еще, допустим, там, музыкант, художник, а я такой, понимаете, там, лопаты могу только копать. А кто виноват? Ты. Бог, молния, там никакой не Бог. Вот этот момент вот особенно учтите. Никакой не Бог. И никакие боги в этом не участвуют. Каждый строит себя. Боги только могут подсказать, вот ты тут вот, вот может, допустим, строитель какого-нибудь, вот ему дали огромное количество материала, возможностей, все. Этот начинает строить. Ему подсказать, да ты, у тебя же не так, у тебя же не так, надо вот так. И он что и слушает? Кто-то возьмет немножко, что-то сделает, но обязательно он что-то свое состряпает. А нет, ты скажет да пошел ты вон, я тут сам, понимаешь, не мешай мне. А кто-то послушает и сделает по-своему. То есть, вот сколько у нас, что, вот этих, так называемых, характеров, да? И вот этот самый строитель всем этим, как и обладает. Все свое с собой нашел везде. В том, что и строит себя очередной, так сказать, личностью. Это, так называемый, храм Духа. И вот этому бедному Духу, нашему, особенно Духу, вот нашему человеческому здесь, приходится жить в таких, понимаете, закурятниках, ну, правда, в ментальном мире там дается вот как раз в нижней сфере возможность вот это построить и попробовать. Хорошее, но не Не подходит. Переделать можно будет в определенных пределах. Но опять-таки переделать он может только опять-таки в силу своего умения и своих желаний. Ну, переделал немножко, ну и все. А тут приходит время, срок уже воплощаться уже. Да и даже там срок чем определяется а вот то что построил, ну вот хватит вот пойдет мне так, вот курятник этот не пойдет и он себе построит и могут сказать да надо получше понимаешь нет, а кто-то может подсказать их. можно вот так вот сделать обычно мы приходим с тем что хуже нам всегда советуют то что лучше иначе зачем бы он, нас наставляли бы силы света так, ну вот на сегодня пока хватит.